Я часто говорю, что я ленивая, поэтому те техники, которыми я работаю, дают быстрый результат. Мне не очень хочется растекаться мыслью по требу и на долгие годы работать с человеком. Поэтому я делаю все быстро и хорошо. А как вы боретесь с ленью и как вы делаете ее своей подружкой, как я только что рассказала. Давайте чуть-чуть поговорим о лене, уже сколько про нее было сказано. Итак, я где-то вычитала следующее определение. Если вы сразу не, про, не услышали то, что я сказала, попробуйте промотать это определение. Оно достаточно интересное. Лень – это психосоматический признак исправности, выработанного за годы эволюции, механизма интуитивного распознавания бессмысленности выполняемой работы. У меня есть фраза про то, что лень – это наша природная способность, избавляющая нас от суеты и ненужных действий. Другой вопрос, что... Под ленью может скрываться очень много различных признаков от заболеваний до других, менее приятных событий. Та же самая прокрастинация, тот же сам, та же самая усталость, еще какие-то симптомы. Здесь важно научиться отличать где интуиция, которая говорит, что не стоит этого делать, а где признаки совсем другого рода. А как это сделать? Самый простой способ – это доверие себе и понимание, кто вы есть. Приведу простой пример. Я же уже говорила, что я ленивая. Я пишу посты в разных соцсетях. Достаточно часто это не составляет особого труда. И тут вдруг на меня находит великая лень. И мне очень лениво вдруг стало целых три дня писать посты. Я себя и так заставляла, и так заставляла. И я уже чувствую, что я перехожу ту норму, в которой можно ничего не делать. Каково же было мое удивление, когда я прочитала, что в это время Инстаграм признала официально сбой в системе, когда многие аккаунты были заблокированы, потому что люди вошли в эти аккаунты, возможно, кому-то поставили лайки, какие-то комментарии, и блокировали и коммерческие аккаунты, и некоммерческие аккаунты. И я тогда очень порадовалась, что я ленивый человек. Так вот... Недавно я видела пост про то, как бороться с ленью и как она у вас проявляется. И вот как раз-таки в этом посте я увидела, что те описания, которые подходили под лень, я, собственно, это и написала в комментарии, что первое – это прокрастинация, второе – это депрессия, третье – это выгорание эмоциональное. Я говорю, а лень-то у вас где? Более того, человек, описывая все это, звал людей на какое-то мероприятие свое по раскрытию себя. Вот про раскрытие себя я совершенно с вами согласна. У нас есть пять органов чувств, которые внешние. Зрение, слух, обоняние, вкус, тактильное ощущение. И есть одно внутреннее, называемое интуицией. Я сейчас скажу крамольную вещь, но мой опыт показывает, что интуиция хорошо развита у мужчин. Возможно, потому что они умеют планировать и они вообще могут работать с проектами. Возможно, по какому-то либо еще другой причине, может, они не так часто ею пользуются, поэтому не смогли ее замылить. Я не знаю, не проводила исследования в этой области. Так вот, интуиция у нас развита, и лень – это, как я уже читала, то качество, которое с ней связано. Самое важное в приведенных примерах отличить лень от чего-либо еще. Потому что когда вы ленитесь что-либо делать, и как в моем примере выясняется, что оно того стоило, это один разговор. Совсем другой разговор, когда вы ленитесь сделать что-либо, что, по вашему мнению, принесет развитие, принесет какие-то другие коврички. И здесь уже ваша лень, Может быть, простой прокрастинацией. И здесь уже нужна, возможно, помощь специалиста. Возможно, через «не хочу» что-либо делать. Проверяйте свою лень. Это лень или что-либо другое. А для того, чтобы ваша лень хорошо работала, нужно ее изучить. И тогда она будет на вашей стороне, и вы сможете ее использовать как друга, потому что в человеке нет ничего лишнего. Все, что лишнее, у нас есть место, где мы можем от этого избавиться. Все качества, которые у нас есть, они нам зачем-то даны. Точно так же, когда даже та же прокрастинация, есть внутренние барьеры, которые мешают нам что-либо сделать. Почему с этими вещами проще обратиться к специалисту? Потому что эти барьеры очень внутренние, они не внешние. И, а вот лень как раз-таки – это наша реакция, это наш ответ на внешние обстоятельства – когда нам дается какое-то задание, а мы понимаем, что его делать даже не стоит. Буквально вчерашняя история, когда женщина сидит и сетует, что она никак не начнет писать периодически посты в соцсети. Мне же это надо, это ж меня продвигает, это ж реклама. На что я и сказала, у вас бизнес очень специфический, и это местечковый такой бизнес, у вас бизнес соседский, так развесьте объявления на столбиках и развесьте в почтовые ящики, покидайте о себе информацию, это будет гораздо более эффективно, менее затратно и по времени, и по энергии, и по деньгам, чем продвижение в соцсетях, потому что пока ваши соцсети начнут работать, вы клиентов уже с помощью почтовых ящиков давно получите. И человек задумался, то есть здесь был тоже вариант той самой лени, которая избавляла человека от суеты. А возможно и нет. Иногда лень стоит проверить и посмотреть, стоила она того или нет. И тогда в следующий раз, когда это лень случится с вами, вы будете сравнивать по ощущениям с тем, что было в прошлый раз. Таким образом, несколько раз потренировав свою лень, она будет вам прекрасным помощником жизни. А как вы боретесь со своей ленью? И что вы делаете, когда вы ленитесь? И что для вас это означает? Внизу есть место для комментариев. Пишите, поговорим.